Фрактал – это малоизученная фигура со свойством самоподобия. Пока математики всерьез не взялись за такие объекты. Но аспирант Института математики и механики КФУ уже готов объяснить, что это такое и как можно с ними взаимодействовать. Фракталы – это фигуры, обладающие свойством самоподобия. То есть мы, к примеру, берем квадрат, из него вычеркиваем центральный квадрат. У нас остается 8 клеток, да, вокруг из каждой из этих восьми клеток мы опять вычеркиваем центр и так далее. Ясно, что этот процесс можно повторять бесконечно, но вот то, что мы в конечном итоге получим, и будет одним из примеров фрактала. То есть свойство самоподобия состоит здесь в том, что если мы увеличим масштаб, мы будем видеть ровно ту же самую картинку, что и исходно. Классические примеры фракталов легко найти в окружающем мире. Это папоротник, капуста брокколи или горные пейзажи. И в природе таких фигур не счесть. Реальность такова. Все, с чем мы имеем дело в школе, параболы, синусоиды, встречаются в природе нечасто. Как показала дальнейшая жизнь, фракталы — это не что-то такое редкое, какой-то монстр, редкий зверь. Наоборот, все наши хорошие фигуры, формы, к которым мы привыкли, кружочки, квадратики — это исключение из общего правила. А общее правило — это как раз что-то вроде фракталов. И сейчас, в общем-то, математики всего мира, они работают над тем, чтобы попытаться распространить математику, которую мы знаем, на вот эти вот фигуры сложной формы. В этом месте в общем, много проблем, работы еще много, но потихоньку она движется. Вот и у меня небольшой есть в это вклад». Фрактальная геометрия способна решить сложнейшие задачи. Например, нарисовать кровеносные сосуды в легких. Более того, фрактальная геометрия оказывается полезной во многих областях. В первую очередь в биотехнологиях. Например, при диагностировании онкозаболеваний. Если фрактальная сетка сосудов в каком-то месте нарушена, то следует обратить туда внимание. Скорее всего, этот участок является очагом болезни. Но выяснилось, что сетка сосудов, она часто тоже имеет фрактальную структуру, поэтому если мы смотрим и видим, что где-то она нарушается, это легко сделать, то есть это, в общем, не очень сложное программное обеспечение, то мы можем с уверенностью сказать, что вот в этой области что-то пошло не так, ну, где-то там естественный порядок вещей нарушен, да, и, соответственно, скорее всего, там что-то уже можно более пристально обратить внимание, и посмотреть, но это не единственное, конечно, применение. Можно с уверенностью сказать, что жизнь каждого из нас состоит из фракталов и неисправляемых кривых. И в этом легко убедиться, стоит лишь один раз взглянуть на мир, как на часть одного фрактала. Адель Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз.